Приехав домой поздно вечером, ты замечаешь, что у тебя дома в каждой комнате горит свет. Стоит тебе припарковать машину, свет во всех комнатах одновременно гаснет. Квартира пуста, а дверь заперта изнутри. Ты смотришь на часы. Большая стрелка указывает на четверку. Маленькая на единицу. Ты опаздываешь на работу. На работе ты получаешь электронное письмо. Отправитель которого ты сам. Удивленный, ты открываешь письмо. В нем написано. Посмотри на свои часы. Ты смотришь на них. Маленькая стрелка на четверке, а большая на единице. Ты снова смотришь на экран. Первое и четвертое слово поменялись местами. Часы на свои посмотри. Ты снова смотришь на часы. Твои часы электронные. факт: Межштатная система автомагистралей Эйзенхаура построена над крупнейшими лейлиниями. При определенных условиях происходит странное явление. Его первый признак состоит в том, что ты потеряешь прием радио, и все электронные приборы перестанут работать. Обогреватель, в каком бы режиме он ни работал, будет только охлаждать воздух. После первой мили езды ты заметишь, что с краев дороги поднимается туман. Ты не увидишь никаких поворотов даже там, где они должны быть. Если ты продолжишь ехать, то вскоре увидишь пешехода. Некоторые из них просят, чтобы их подвезли. «Ни в коем случае не останавливайся! Если увидишь позади себя свет фар, и он будет исходить от катафалка, не дай ему себя обогнать! После тринадцати миризды явление закончится, и ты будешь в безопасности!» Зеркальные камеры редко встречаются в литературе, но это достаточно древнее изобретение. Для очевидца этот опыт может быть как просветляющим, так и калечащим. Сама процедура проста, хотя на то, чтобы найти и подготовить материалы, уйдет некоторое время. Вот эти материалы... Шесть квадратных металлических листов, немного выше, чем сам очевидец. Высота ни в коем случае не должна превышать рост очевидца с поднятыми руками. Один из них должен быть толще остальных хотя бы на один лист, для более сильного эффекта. Листы должны быть сделаны из сплава свинца. Пять почти идеально выровненных зеркал, прикрепленных металлическим пластинам. Каждая из пяти будет служить внутренними стенами и дном камеры. И еще одно большое зеркало надо прикрепить к пластине, которым накроют камеру. Источник белого и ярко-желтого света. Свет должен исходить во все стороны. Можно использовать свечи, но следует остерегаться отравления углекислым или угарным газом. Источник света не должен крепиться на зеркала или получать энергию извне камеры. Технологию конструкции оставим на усмотрение очевидца. Два или три будильника. Может пригодиться запасной будильник. Наручные часы сойдут, но не рекомендуются. Из-за малой величины стрелок. Надень одежду попроще. Не бери посторонние объекты. Очевидцы часто заполняют камеру различными вещами, что делает ее бесполезной и опасной. Это относится к украшениям еде, оружию и предметам культа, таким как какие-нибудь четки. Чтобы забраться в камеру и выбраться из нее, очевидцу нужен помощник. Желательно, чтобы это был человек с сильным характером, на которого очевидец может положиться. Две лестницы, несколько одеял, вода, аптечка и медикаменты. Когда камера закончена и готова к использованию, Поставьте будильник так, чтобы он прозвонил через 10 минут после того, как очевидец войдет в камеру. Время суток не имеет значения, но лучше всего выбрать ночь во время новолуния. Несмотря на распространенные заблуждения, звук не играет никакой роли в этом событии. Очевидец должен забраться в камеру при помощи небольшой лестницы. Крышка должна быть закрыта, но в ней надо оставить достаточно большое отверстие, чтобы очевидец мог залезть внутрь. Оказавшись внутри, очевидец должен иметь при себе источник света и будильники. Еще один будильник должен остаться у помощника. Помощник должен спросить очевидца, все ли в порядке. Получив подтверждение, он сдвинет крышку так, чтобы камера была полностью закрыта. Когда камера будет закрыта, очевидец может включить свет. И если очевидец вдруг попросится наружу, Открывать можно только крышку. Очевидец может сделать это сам, поэтому крышка должна быть установлена так, чтобы ее было легко сдвинуть. Когда пройдет 10 минут, ее надо будет непременно сдвинуть, независимо от того, что скажет очевидец. Некоторые очевидцы умоляют, чтобы их оставили внутри намекая на ужасную опасность, которая грозит открытием камеры. Помощник должен игнорировать такие мольбы. Удушье — лишь одна из опасностей, ожидающих того, кто будет в камере слишком долго. Когда крышку снимут, надо опустить в камеру вторую лестницу, чтобы очевидец мог выбраться. Если у очевидца будут серьезные травмы или повреждения, обратитесь за помощью к врачу. Если вам случится встретить очевидца, не верьте ни слову из того, что он скажет о своих ощущениях. Ни в коем случае... Не спрашивайте его ни о времени, ни о месте, где встречается Антумбра. На берегу Тихого океана, на заброшенном пляже в тропиках, стоит большой гладкий камень, который возвышается над самыми высокими волнами на камне нет ни единой трещины, а его гладкая черная поверхность отражает малейшую вспышку света. Если в полнолуние во время прилива встать на вершину камня, ты увидишь какой-то блеск в океане. Со временем он станет ярче и виднее. Если ты нырнешь в сторону сияющего предмета, не раздастся никакого всплеска и вообще никакого звука. Ты просто исчезнешь в океане. Никто не знает, что случается с пропавшими. Некоторые из них возвращаются, появившись в другом месте на Земле. Эти люди появляются всего через день, но им самим кажется, что прошла целая жизнь». Если в середине зимы убить человека своего пола, а через два дня искупаться в его крови, ты проживешь столько же, сколько должен был прожить этот человек, если бы ты его не убил. Но если искупаться в крови жертвы противоположного пола, ты умрешь. А твоя жертва оживет и будет жить столько, сколько прожил ты. У каждого есть керамическое яйцо, которое ждет, чтобы его нашли. В пустынной части Вайоминга есть ресторан. К нему не ведет ни одна дорога, и у него нет никакой рекламы. Когда ты войдешь внутрь, тебе покажется, что это место застряло в 50-х. Сядь за столик, когда подойдет официантка. Закажи чизбургеры-пюре. Затем рыжеволосая женщина пригласит тебя потанцевать под мелодию из музыкального автомата. Выбери песню, номер которой соответствует твоему возрасту, и танцуй. Когда песня закончится, Весь ресторан озарит вспышка света. И на следующее утро ты окажешься у своего дома. Весь остаток года ты будешь обладать даром ясновидения. Но горе тебе, если ты что-то сделаешь неправильно. Потому что ты... Упустишь лучший обед в своей жизни. По слухам, каждый Хэллоуин между двумя и четырьмя часами проходит особое время. Ты должен встать перед зеркалом в совершенно темной комнате. «Если, когда наступит нужный момент, ты будешь стоять в комнате, сосредоточив взгляд на зеркале, у тебя поползет мороз по коже, приложи правую руку к зеркалу и прошепчи. Я согласен. Если ты все сделаешь правильно...» У тебя перед глазами промелькнет образ бескожего младенца. Он заглянет тебе прямо в душу, и ты услышишь жужжание мух и нервный шепот. Ты не сможешь разобрать образ в зеркале, но тебя охватит невыразимый ужас. Младенец задаст тебе пять вопросов. Касающихся событий с твоей жизни. Его голос напоминает скрежет наждачной бумаги. И лишен всяких эмоций. За каждый неправильный ответ ты лишишься одного из органов чувств. За каждый правильный ответ ты сможешь назвать имя известного тебе человека. На следующее утро этого человека найдут мертвым, без глаз и без кожи. Каждую ночь в 0017 появляется возможность пробудить альтернативную душу. Чаще всего это делается при помощи зеркала. Начни ровно в полночь. Встань у зеркала при свете одной единственной свечи. Десять минут ты должен стоять в тишине. Полностью сосредоточившись на своем отражении, не отводи глаза. Это будет воспринято как слабость. Через десять минут ты должен будешь пролить свою кровь чтобы провести черту на уровне глаз отражения. Тем самым ты ослепишь его и увидишь, как начнут изменяться черты твоего лица. Вскоре ты превратишься в пугающее существо, стоящее за гранью понимания тех, кто никогда его не видел. Во время превращения... Ни в коем случае не отводи глаза. Затем раздастся и человеческий звук. Существо начнет проходить сквозь зеркала. Ты должен будешь смотреть на его приближение. Если ровно в 0017 ты не погасишь свечу, эта тварь сбежит. Но учти, если ты достигнешь успеха, твое отражение будет следить за тобой через любую отражающую свет поверхность, будь то зеркало, дерева или окно. Где-то в Западной Америке есть маленький придорожный мотель. Войдя в него, ты увидишь, что он выглядит совершенно обыденно и даже немного старомодно. Дело в том, что в этом отеле есть номер для каждого. У каждого забронирован номер ровно на то время, когда он туда приедет. При этом, сколько бы человек не проживало в мотеле, всегда есть место для еще одного человека по человеку на номер. такому правило? Больше ничего об этом месте не известно. Где-то в Китае есть дом. Построенный через некоторое время после того, как Первый Император объединил страну, дом построен в горах и долгое время был сокрыт от человеческих глаз. Если ты остановишься в этом доме, ты заметишь нечто очень странное. Если сделать измерение, можно заметить, что внутри дом больше, чем снаружи. Сначала разница будет составлять пол сантиметра, потом целый сантиметр, затем полметра, а потом и метр. Внутри дома также будут лишние комнаты и коридоры. Которые невозможно увидеть снаружи. Ходить по ним безопасно. И если посмотреть в окно, видно то, что находится снаружи. При этом те, кто стоят на улице, не смогут тебя увидеть. Большинство людей после этого покидают дом. Но их зрение меняется навсегда. Отныне они видят и расскаженным в размерах и измерениях. Некоторые решили остаться дольше, и их больше никто не видел. Говорят, они живут в особых частях здания, которые видны только тем, кто провел в доме достаточно времени.